Я предлагаю подвести черту под нашим обсуждением сегодняшним. Все выступавшие практически говорили о важности той темы, которую мы сегодня рассматриваем. А из уст организаторов спорта, спортсменов мы слышим слова благодарности за то, что сегодня собрались и обсуждаем темы здоровья населения, здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Но думаю, что не чувство гордости... И, собственно, и значимости по этому поводу должна нас распирать. А чувство вины, что мы довели эту важную сферу до такого состояния, что вынуждены выносить ее на такой высокий уровень. Да при этом еще и констатировать э, плачевное состояние дел в этой сфере. Да, есть отдельные регионы, есть отдельные э, руководители, есть отдельные сферы, которые могут служить примером. Но в целом ситуация... Ситуация не лучшим образом складывалась за последние годы. Я думаю, что все, что здесь говорилось, должно быть учтено. И поэтому не буду повторяться, а ознакомлю вас с перечнем мер, которые планируются к реализации в самое ближайшее время. Это меры, которые должно предпринять правительство а именно учесть сегодняшнее выступления членов Государственного Совета и наработки рабочей группы Госсовета и завершить разработку концепции развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2005 года утвердить подпрограмму в программе Молодежь России под, под программу физическое воспитание и оздоровление детей подростков и молодежи в Российской Федерации, 2002-2005 год. Мы вчера на президиуме Госсовета обсуждали много вопросов, в том числе и вспомнили о давно забытой практике проведения спартакиад народов СССР. Нужно восстановить спартакиаду народов Российской Федерации. Это требует определенного времени, и думаю, что если правительство подготовится, Госкомспорт подготовится в 2003 году, накануне Олимпийских игр, такую олимпиаду, такую спартакиаду можно будет провести в России. И я вспоминаю, что... И хотелось бы на, нацелить всех нас на то, чтобы это не было формальным проведением этих соревнований. Они должны стать массовыми, как это было когда-то, когда охватывали эти соревнования и малые города, и дворы в крупных населенных пунктах, и, и село охватывали. Я думаю, что это может быть хорошее очень мероприятие. Необходимо изыскать возможности по увеличению в сетке вещания государственных телевизионных э, радиокомпаний количество спортивных программ, решить вопросы их финансирования. Правильно сегодня об этом говорили. Я думаю, конечно, это не столько вина руководства, э, руководства министерства, хотя сам министр Михаил Юрьевич Лесин э, спортом занимается. На диету сел 20 килограмм, сбросил очень хорошо, а нас всех, как здесь правильно выступавшие говорили, призывает пиво идти покупать. Вот, ясно, что это не только их проблема, это проблема правительства. В целом необходимо изыскать финансирование на, на, на трансляцию этих программ спортивных. Необходимо представить предложение по совершенствованию программ методического и организационного обеспечения физического воспитания в общеобразовательных школах. И министр должен на это обратить внимание, сделать практические выводы в деятельности министерства. Проработать механизм использования ведомственных спортивных баз для подготовки олимпийских сборных команд России по различным видам спорта. Руководителям, хочу обратиться и к руководителям органов власти в субъектах Российской Федерации. И э, хочу рекомендовать разработать региональные программы массового приобщения различных групп населения в первую очередь, конечно, детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, провести инвентаризацию ведомственных и профсоюзных спортивных сооружений с целью их максимального использования для развития массового спорта. Предусматривать выделение средств, в том числе из внебюджетных источников по реконструкции и на строительство массовых физкультурно-раздоровительных комплексов. Я думаю, правильно здесь были предложения по разработке соответствующих программ, в том числе и в рамках софинансирования из региональных и федеральных источников. Администрации президента Российской Федерации. Рассмотреть вопрос о создании Совета при президенте Российской Федерации по физической культуре и спорту. Подготовить предложение о выделении из резервного фонда президента России средств детским спортивным школам, в том числе на, на оснащение их э, спортивным инвентариумом. Согласен с Петром Ивановичем, руководителем э, рабочей группы Госсовета, о необходимости подготовки и э, реализации указа президента России о поддержке и развитии массового спорта и спорта высших достижений. Мы вчера... Э, Обсуждали много проблем после этого, переговорили с руководством правительства, с руководством, с руководством Министерства финансов и пришли к выводу, что необходимо поддержать и наших олимпийцев, ведущих спортсменов. Поэтому, поэтому правительству домой будет указание разработать и с 1 июля текущего года ввести стипендии для ведущих спортсменов. Главным образом по олимпийским видам спорта в размере не менее 15 тысяч рублей ежемесячно. В этом году мы сможем обойтись в резервными фондами правительства и президента, изыщем другие источники в рамках действующего бюджета со следующего года. И это будет тысяча человек. Со следующего года ежемесячную вот такую поддержку, такие стипендии будут получать, 3000 спортсменов и тренеров России. Большое вам спасибо. На этом эту тему предлагаю завершить.